Всем привет, меня зовут Лена, и сейчас я помогу вам подобрать комплект для катания на горных лыжах за 22 593 рубля. Для начала выбираем одежду. Я остановила свой выбор на куртке за 1699 рублей. Она обладает водонепроницаемыми свойствами и сохранением тепла. Выбираем свой размер и двигаемся дальше. Далее подбираем штаны. Данные штаны обладают теми же свойствами, что и куртка – это сохранение тепла и водонепроницаемость. Поэтому я выбираю их. Также для катания, чтобы защитить голову от холода, я выбрала шапку. Данная шапка является двухсторонним, поэтому я всегда могу поменять цвет. Чтобы обеспечить безопасность во время катания, я выбрала данный шлем. А дальше самое интересное. Нам понадобятся палки. Я выбрала самые дешевые палки и сейчас я расскажу вам, как их подобрать. Подобрать палки очень просто. Для этого переворачиваем палки, ставим их на земляк, руку под кольцо. И если угол руки составляет 90 градусов, значит палки подобраны правильно. Для начинающего лыжника нужны мягкие, простые и удобные в использовании ботинки. Я остановила свой выбор на этих ботинках. Итак, завершающий этап нашего комплекта — это лыжи. Данные лыжи обладают легкостью вхождения в поворот благодаря небольшому рокеру. Итак, горнолыжный комплект готов. Также не забывайте про термобелье, носки, перчатки и всякие дополнительные аксессуары.